Здравствуй, Эмиральд! Итак, всем привет, дорогие друзья! С вами по-прежнему я, Нейзи, и сегодня с нами играет Эмиральд. А он сегодня играет за выжившего. Я играю за такого вот маньяка Джейсона Вурхиза, да? Ну. Те, кто смотрел ä, предыдущие серии, ну, серию одну, тот знает код от этого сундучка, Эмиральд его не знает, тут надо просто посчитать количество трупов, и вот он, наш рычаг. Итак, теперь у меня появились некие бафы в виде мачеты, ну, мачеты так, ой, топ топора, как говорили мачеты, фонарик, который мне не нужен, и самое главное, это камера-монитор, монитор, с помощью которого я смогу мониторить движение Эмиральда, например, вторая камера, вот, мы так двигаемся, вот! Вот мы его, собственно, и видим. Теперь понятно, куда он пошел. Давайте быстрее выходим из нашего логова и двигаемся к нашему Эмиральду. А вот и он. Здравствуй, Эмиральд. Эмиральд! А что это мы тут делаем? Так, давайте, преследование начинается. Все, у меня появился бег, отлично. Так, нет, мы снова устали. Окей, вот, все, снова бег. Так, давай, стой, собака. Убегает наш Эмиральд, окей. Он попытается сейчас спрятаться, от первого лица очень-очень трудно, ой, от третьего бегать Пытается сейчас спрятаться, фонарик выключил, это сразу видно Главное, чтобы я сейчас в паутину какой нибудь не залез Ну, а если эмираль залезет в паутинку, то это будет, будет а, очень даже хорошо Так, черт, он залез под эту, ну сейчас мы его выкурим ой ой потерялся, потерялся я Бам, один удар Удар. Нанесли. Он все еще ползает, ползает, ползает. О, побежал, побежал. Отлично. Все, бег активировался, побежали, побежали, побежали. Так, в кустах от первого лица можно включать. Так, полезли. Так, где он? Ну. Убежал, спрятался. Нет, нет, не спрятался. Или спрятался? Давайте здесь походим. Так, трава, первое лицо. Так, так, так, так, так. Где же Эмиральд? Эмиральт, Эмиральд. Куда же ты делся-то, а? Куда то убежал? Окей, окей. Давайте по -по посмотрим, походим. Кто-то с Тимми пишет. Так, давайте камеры глянем. Камера. Так, тут никого. Никого. Так, давайте пятую камеру. Это где? Тут тоже никого. Окей, сразу мы встретили Эмиральда и сразу же его потеряли. Наверное, он где-нибудь здесь. Найдет какие-нибудь сейчас бафы себе. Так. Тут его нет. Окей. Окей, окей, окей Давайте вот здесь походим Давайте как в паранормальном явлении Включим так, бам, лампу Заглянем в сундук, что у нас тут Так, это он еще не взял, окей И давайте где-нибудь спрячемся Подождем нашего Эмеральда Вот, например, здесь, в этих кустах Давай, первого лица И стоим, ждем Ждем нашего Эмеральда Давай, выходи Ха, можем пока По камерам попалить его Пятая камера эта камера, никого Вторая камера Никого Окей, окей, окей Так, давайте ли листанем немножечко Седьмая камера Это мое логово, так, тут никого нету Давайте посмотрим шестую камеру Я, правда, не знаю, где она находится А, это вот здесь прямо Вот, вот там я стою, понятно Окей, окей, окей, окей Так, из травы мы вышли, можем делать от третьего лица Давайте походим, посмотрим, что у нас тут есть. Эмиральт такой спрятался, да, думает, я его не вижу, но нет, все я вижу. Так, листву надо обходить, потому что вот будет происходить вот такая фигня. С этим надо как-то пофиксить, чтобы камера в листву не залезала. Где у нас Эмиральт? Вот мне надо это найти. Потому что, потому что я не знаю, где он. Я предположительно да, думаю, даже знаю, где он. Сейчас я, потому что ушел с одного места, он придет сюда. Аптечка, аптечку он не стырил Так, опять, опять, листва Походим здесь Сейплотника, ага, он отсюда уже Вытащил, вытащил, значит Тут, короче, лежал листочек Да? Листочек с Кодом отсюда Отсюда он не вытащил ничего, окей, листочек С кодом от... Опа, а это Кто у нас? Ой-ой-ой а... Ой-ой-ой, а кто это У нас попал? А кто это у нас попал Сюда, а? Ибирает. А, кто это у нас сюда попал, а? Блин, у меня стан. Стан идет А кто это у нас попал? А? В а, листву. А, так, так, так, куда ты пополз? эмиральд Куда ты делся? Алло! Куда он делся? Вот если я попаду в листву, это будет реально жестко. И куда? Куда пропал он? что то я не понял. Волшебник! Куда он делся? Твои дивизии. Я, я вообще не понимаю. Куда он мог деться? к листву заходим, от первого лица делаем. Ну-ка, давайте. Тут, тут нет ни ничего. Куда делся эмираль, далё? Ч вот это вообще непонятно. Так, давайте проверим сейчас сейф. А, может, он его вскрыл сейчас. Так, немножечко пройдемся побыстрее. Так, вот тут вода. Воду я не очень люблю. Так, опять листва. Так, вот тут должен стоять сейф. Сейф. И давайте посмотрим код 7721. 7721. Так, обрез тут лежит, книга и перо лежит. Кстати, с помощью книги и пера я могу с ним переписываться. Сейчас даже покажу пример. У тебя оружие, Эмираль, Попробуй попасть. Я же не знаю, что у тебя руки кривые. Пиши сюда. Типа он здесь может текст написать, я ему могу ответить. Что-либо. Например, напиши, что я дебил. Вот. Я прочитаю это и посмотрю. И это будет правдой. Окей, давайте дальше пошли. Фонариком я пользоваться не буду, потому что тут и так светло, а вот Эмиральду. От первого лица, но он не всегда от первого лица бегает. Вот в траве он, например, ну, как и я. А третий, вон, кстати, камера. И бордер в виде красной линии. Бордер это, кстати, переводится как ограничитель. Граница или как-то типа того. Так, давайте. О! А вот и Эмиральц. Ускоримся немного. Ускоримся! Давай, давай! Сюда иди. Давай, давай, давай. Так, ускор. Не попал! Черт, черт, черт, стант, стант идет. От первого лица делаю. Давай, давай, давай, сюда, сюда, сюда, иди! Ах ты, бегущая дичь! О, ускорение, отлично! Блин, опять промазал, опять стан! Черт! Не, не, не, я его не упущу, не упущу. Так, сюда иди. Куда он делся? Вот! Да опять я промазал! Господи! Иди сюда! Давай, давай, давай, давай! Опа! Ты что такое? Промазал опять! Я не могу! Первого лица! Бам! Попал, попал! Отлично, отлично! Отлично, ну давай, давай, быстрей Ура, ускорение Отлично, отлично, отлично Надеюсь, у него нет аптечки, я смогу его как-нибудь По-быстренькому так отхреначить Дядя, не попал черт, Это больше похоже на индийское кино Давайте зажжем здесь светильник ФПС даже просел немного Не-не-не, я его не упущу Первого лица листва Куда он делся? Черт, Эмиральт а, вот ты где! Здравствуйте! Давайте. Опа! Черт, промазал! А, в игрушечке играем, да, Эмиральд? Ну-ка, бам! Да опять промазал. Я, я не понимаю. Я Поч Почему я мажу? В кто-то пишет. Бежим, бежим, бежим, бежим! Давай, давай, давай, давай! Давай, давай, давай, давай! Быстрее. Давай, давай. Опа, опа, опа, запнулся! Да черт опять промазал! Да черт! Что со мной не так? Почему я такое мормозило? Маз Бам! Окей, чуваки, Эмиральда было легко убить, поэтому мы даем ему второй шанс. Пошли. Выходим. Я, кстати, изменил себе, и Эмиральд теперь будет катать от первого лица, потому что он жаловался на то, что вот когда входишь в листву, да, типа вот, неудобно. Вот, вот такая вот фигня происходит. Но ничего страшного. О, вау, вау, вау, вау! Что это было? О! Дождик, а это куда лучше. С дождиком-то атмосферка куда получше будет. Окей, давайте, давайте, давайте тогда. Пойдем, пойдем и посмотрим, где наш дорогой друг Эмеральд. И попробуем его прирезать, как свиньи. О, раскаты грома. Все такое темное, красивое. И все блюрится. Не, ну это очень красиво на самом деле, Друзья, и под такую прекрасную атмосферку мы будем сейчас убивать нашего дорогого друга Эмиральда. Окей, давайте где-нибудь притаимся и посидим, посмотрим, придет ли Эмиральд. А вообще, давайте поглядим в камеры. Че? Че? Куда нам торопиться? Торопиться нам некуда. Эмеральду надо все равно как-нибудь постараться нас выиграть. Обыграть нас. Так, ничего... Тут тоже никого, ничего нету на этой камере. Камера первая. Так, там тоже ни никого нету, окей. Так, давайте камеру третью глянем. Ой-ой-ой, камеру третью, говорю. Так, тут тоже ничего нету. Кстати, эмиральд уже нашел обрез. Ну, надеюсь... О, а вот и наш друг эмиральд я понял, где он. Бежим, бежим, бежим. И давайте сейчас его хорошенечко... Напугаем. Он побежал в сторону сундука, наверное. Сейчас ну, свет. Минус свет. Бежим, бежим, бежим к нашему другу Эмиральду. Давай, давай. Оп, ой-ой-ой. Листва, листва, листва. Так, тут мы делаем уже от первого леса И смотрим, где наш дорогой дружище Эмиральд. Эмиральд, Эмиральд, Эмиральд, Эмиральд, Эмиральд. Куда же он запропастился? Понятно, понятно. Хм. Вот это он облутал. Хм. Не облутал. Сейчас я покажу, какой сундук он облутал. Вот этот. Вот. Там лежал вот этот код. 7721. Это код от сундука с с посланием, так сказать. С дробовичком от меня, с подгончиком. Так главное вот в эту дырку не провалиться. Это вообще жестко будет. Так. И вот идем мы, мы, мы, мы В сторону сундука Это я помню где он Опа, а Эмиральда тут нету Сейчас проверим наш целостность Сундука, 7721 Обрез на месте, книга перо На месте, окей Давайте тогда сейчас глянем Камера Никого, камера 4 хм, Тоже никого Камера 2 никого хм, где же тогда наш дорогой друг Эмеральдиус Эмиральдиус, главное чтобы он в мою хату не пошел это будет жестко а, вон он, окей побежали, побежали, побежали побежали, побежали, побежали вон там наш друг Эмиральдиус. давайте его хорошенечко напугаем напугаем ой-ой-ой, какие раскаты грома как же мне это нравится минус свет не платили вы за электричество, дорогие друзья. Так. О, он оставил, наверное, записочку. Ты меня не нашел, куку. А, Нези. На ку-ку. Как дельцы. Пам. Кладем записочку. Он, видимо, написал нам заветное послание. И скрылся. Окей. Скрылся, так скрылся. Я думаю, он сейчас вот здесь вот. Так, адреналин взял? Адреналин не взял, окей. Это мне на пользу, потому... О, а кто это у нас тут такой бегает, а? А это друг Эмиральд. Куда это мы собрались, дорогой друг? Давай сюда иди. Чего то он убегает от меня. А, вот он, наш дорогой друг Эмиральд. Эмиральд. А, Черт, мне меня тут не проползти. Да ё-моё. В листве застрял. Только не говорите, что я его потерял. Не-не-не, вон он, вон он, вон он, вон он. Сейчас опять под деревья будет прятаться. Ну, конечно, конечно, типичный Эмеральд. Вечно прячется и отхватывает люлей. Так, и где он? Эмиральд. По-любому где-то мансит от меня под деревьями. Так, давайте проползем. Ой-ой-ой. Ну где же ты? Алло, Эмеральд? Так, и вообще, дела не делаются, как бы. Ну, это не. Угу. Нет, плохо так делать. Так, давайте проверим целостность этого сундука. 2, 7, 1, 2, 7 1, Тут лежит у нас Флерган, книга и перо. Окей, окей, окей. Окей. О, нет, рассказы Грома просто отличные. Просто, просто прекрасно. Так, давайте проверим целостность сундука этого. Посмотрим, написал ли нам что-нибудь. Куку, как дельцы? Нет, еще ничего. Ничего пока не написал. Так, давайте глянем, глянем, глянем глянем, Куда он пошел вот Давайте здесь спрячемся и... и посмотрим Пятая камера Никого нету Третья камера Никого нету Вторая камера Никого нету Так, седьмая камера Тоже никого нету Возможно он в убежище у меня Шестая камера Никого Первая камера тоже никого. Окей. Окей, окей, окей. Тогда придется походить вот здесь. Вот я думаю, он здесь где-нибудь сейчас. Если он не здесь, то я не знаю тогда, где он. У меня просто нет предположений. Адреналин он все еще не взял. Поэтому будем ходить, искать нашего дорогого друга Эмиральда. Что делать, эта кнопка? Да ничего. Просто украшение. А, все такое разрушенное, заброшенное. во так, так, так, что это у нас тут? Пятничка, пятничка. Тринадцатое это дело. Может, он пошел к сундуку проверить. Сундук. Давайте побежим тогда к сундучку. Может, он его сейчас будет потрошить. И заберет дробовик, с помощью которого я смогу слечь. На долгое время! О, о, о, Он не попал! Два раза! Отлично! Так, играем в догонялки. Догонялки, да, Эмираль? Догонялочки это я люблю. Салочки. Сейчас ты будешь водой, Эмираль, сейчас я тебя дотронусь до тебя, и ты будешь водой. Стой же, ну куда же ты бежишь, Эмираль, ну ты же сам знаешь, что тебе не скрыться от моего мачета. Но это не мачет, это топорик мясничка. Твоя мяско как раз подойдет для этого топора. Видишь, с него уже стекает немножечко капель крови, оно красное. И ты дополнишь красок этому топору. Эмираль, ну давай, ты же сам хочешь этого, Я знаю. В принципе, спрятался а. Ничего страшного, Миральд. Я все еще у тебя за спинкой, за спинкой бегаю Тогда давайте его обманем Ой-ой-ой, стеклышко полез А, Я в паутине застрял Замансить меня хочет да? Какой наглец, а Наглец-подлец Замансить хочет дядя маньяка Но ничего Ничего, ничего страшного Так Окей у него дробовика нету, патронов на карте больше нету Он просрал свой шанс на стан меня Не застанил меня Ну, с одной стороны, это хорошо, потому что если бы он меня застанил, я лежал бы секунд 10-15 И потом бы уже встал А так нет, так он ничего мне не сделал Так, 2, 1, 7, 6, вроде не 2, 7, 1, 6, вот так 2, 7, 1, 6, 2, 7, 1, 6 чего? 2, 7, 1, 6. 2, 7, 1, 6. Чего? 7, 7, 2, 1, может? Да. Что он написал? У меня не кривые руки. Ну? все, а, Ну, нузи, Ну, как видим, кривые. А говорил, не кривые руки. Нет, Эмиральд, у тебя очень даже и кривые руки, раз ты не мог по мне попасть. Ха. Да, это было довольно-таки печальный Эмеральд. Ладно, побегаем немножечко с факелом, попугаем нашего друга Эмиральда. Да-да-да, попугаем, попугаем. Не, небо вообще такое прям сочное, такое заблюренное, серое. Куку, -ку, как дельцы? Надо ему написать, что он хорошо стреляет, очень хорошо. Так, может он, кстати, где-нибудь здесь? Сейчас... Адреналин он не взял. Окей. Окей, окей. Вот здесь он что-нибудь забрал? Да, забрал. Не помню, что тут лежало. Вроде аптечка. Ой, упал что-то Так, давайте дальше поглядим, поглядим, поглядим. о о о о о что там? Там что-то? А, ну это понятно. Это сундук горит. Так, окей, давайте вот тут где-нибудь встанем. О-о-о-о-о-о-о-о-о-оу! о Привет, дружище! Так, давай, пьем, Ура! один удар. Один ура удар нанесли ему. Да давай, беги! Вот, теперь я теперь снова могу бежать. Давай, давай. Все, преследование началось. Ой, ой, ой. Где же наши. Вон там, Эмиральд. Ой, водичка, он плю... Я тоже плюхнулся в воду, ну -мо. Давай, вылезай, быстрее побежали. Не-не-не-не, Эмираль, ты не, не надо. Опа! Бам! Бам! Еще один удар. Прям врыло. Прям врыло, Эмиральду. Надеюсь, он сейчас. Там вообще в диком ужасе Давайте тоже по посигналим ему фонариком Так, тык-тык-тык-тык-тык Пока я бежать не могу, у меня о вау вау вау. Взрыв, взрыв, да, Эмираль Я вижу, ну Ты теперь в тупике, я тебе скажу Я тебе скажу, давай, вылезай из-под дерева Ты теперь в тупике, давайте его пнем немного Ой, ой, ой Я же знаю, что он под Ой, похилился, похилился Ну ничего, значит Понятно <смех> Эмиральд залагал это, это, это совершенно нормально для мода Смарт мувинг Ой-ой-ой, пере, перезашел Ой-ой, бежит сразу Ну, Я не стал его трогать, потому что это было бы нечестно Если бы я его сейчас ударил бы Или еще что-нибудь с ним сделал Так, давай Но мы немножечко над ним посмеялись Давайте побежим за нашим эмиральдом Свет выключаем Экономим, ой-ой-ой, что это было, электричество Так, это означало, что Эмиральд от нас сбежал Понятно, мы потеряли его из виду, а вот и он! А вот и наш друг Эмеральд! Бам! По заднице, давай-давай ползай пока, пока у меня восполняются, пополняются удары. Так, давай-давай-давай, вот-вот-вот-вот-вот, он опять, опять думает, я его не вижу. Привет! Привет, дружище, как поживаешь? Так, он аптечку хочет заюзать, чёт. Не могу, я за него. Он слишком прыткий. Прытки. Я по деревьями так далеко не могу Я только лечь могу и все Ага, он, он оббежать решил, да? Ну давай, давай, давай Оббегай Посмотрим Посмотрим Так, окей, окей, окей Окей, окей, окей, окей. Где же, где же наш дорогой Эмиральт? Эмиральт, Эмиральт. Ты же пропал Господи Эмиральд, куда ты делся? Понятно, понятно. Эмиральд куда-то делся. Давайте проверим сундук. Может он нам что-нибудь написал? Написал. Так, 7721. Ну, как видим, ну, нет, нет. Ничего он нам не написал. 7721. Бам-бам. Все. Так, давайте побежали. Где? Теперь будем искать Эмиральда. Давайте по камерам вот. Ага, ясно Искать нам его не придется, потому что он сейчас решил меня потролить. Ну, я же знаю, что ты под деревьями прячешься, Эмиральд Видимо, он стрельнул и дальше побежал, понятно Давайте проверим вот здесь целостность этого сунду сундука Понятно, не дотягиваюсь Ручки коротенькие у Джейсона Так, тут что? Куку ку как дельцы, понятно Проверим сейчас адреналин Про... Взял ли он его или нет или, не... не, адреналин на месте Все на месте, окей Давайте куда-нибудь вот сюда запрячемся Бам И посмотрим Камера седьмая Может посмотрим По каверам немного Как он мое убежище пойдет хм, Не знаю Давайте посмотрим, может, пойдет реально сейчас мое убежище. Камера четвертая. Тут никого нету. Никого, просто никого. Камера первая. Никого. Ну, я рядом с, с этим местом стою. Камера пятая. Никого тоже пока что нету. Так, давайте посмотрим сейчас шестую. Ого, я понял, где он. Ага, ага. Вы по звуку слышали, да? Он открыл. Открыл, да? Флерган, Флерган открыл, да? Давай, давай, давай. Ща помансим от него. Давай попробую попасть по мне. Давай, давай, давай. Черт, черт, черт. Не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, Эмиральд. Не надо, не надо так делать. Не надо, не надо, не надо так делать. Давай, давай. Попробуй выстрелить в меня. Ну давай, давай, давай. Так, давай, давай, давай, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, не, не, не, не, не. если он по мне этим флерганом стрельнет, то не, не, не, не, не, не, не, не. Это, это будет фигово. Не, не, не, эмираль, может не надо? Может не надо, эмираль? Имераль? Может, может не надо, да? А, Отступайте, да? Отступаешь, значит? Пошел ты со своим флерганом? Пошел, пошел, пошел, говори. С флерганом, если он по мне стрельнет, я. Черт, лежим, лежим, лежим теперь. А -а -а. слег, я молясь, Давайте немножечко подождем, пока Джейсон поднимется. Твою мать. Эмиральд, Эмиральд, Эмиральд, ну зачем же ты подругу-то стреляешь? Вот с этого не попал, а с флэргана попал. Так, во, все, встаем, отлично. Ну, все, теперь я злой Эмиральд. Ты зря это сделал. Ты, ты это очень зря сделал, потому что я слег. и теперь я злой, злой, злой, злой, как собака. Ну почему как? Есть собака. Так, давайте побежим в нашу дрочильню. Тут он кот разгадал. Нет, не разгадал. Просто посчитать трупы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Оп, изи, бам, начальник. Так, давайте посмотрим, что нам Эмиральд написал сейчас в этой... Ну да, видим, у, у Эмиральда руки наполовину кривые, потому что сейчас он по мне попал. Что было? Страшный звук. Не знаю, что это было сейчас. Давайте проверим, а, что Эмеральд сейчас написал у нас. А, так, 2716. 2716. Что нам напишет? Угу. Зачем ты пытаешься меня убить? Нузи, так нужно. Окей, okay, 2, 7, 1, 6. Написали мы ему записочку, кладем обратно. И давайте, давайте сейчас проследим за Эмеральдом еще раз с помощью камеры. Первая камера. Ничего нету. Четвертая камера. Ничего, никого нету. Это около выхода у нас находится. Вторая камера. Никого, ничего нету. Первая камера. Тоже Эмеральда здесь нету. Проверим шестую. И проверим седьмую. Так. Ну давайте тогда побегаем по карте, поищем Эмеральда. Попробуем его хорошенько отдубасить. Отдубасить. Окей, окей, окей. Пока что я вообще не вижу никаких признаков Эмеральда. Может... Ага, он, он спер записку. Значит он где-то рядом. Понятно. Если он спер записку, ну записку книгу и перо, чтобы написать мне послание то значит он где-то рядом. Может он, кстати, где-нибудь пишет мне реально сейчас записочки, чтобы я их прочитал. Так. Так, совы поют. Так, так, так, так, так. Не знаю, не знаю, где сейчас Эмиральд. Но надо проверить первый сундук. Сейчас давайте пробежимся по сундукам, а потом пойдем ко мне в логово. Так, 7216. Не-не, 7721. 7721. Что-то написал нам? 7721. Бам. Окей. Пробежимся немножечко, давайте, по сундукам. Сейчас побежим к тому сундуку, который под камерой. Это вообще что? Какая-то статуя. Так, там прервались немного. Так, сейчас давайте поищем Эмеральда. Кстати, все-таки надо сходить, наверное, к хате. Она ближе всего сейчас где-нибудь. О, а вот и Эмеральд! Так, что это у нас? Ой, ой, ой, куда это бежим мы? Так, давайте, сейчас мы... Так, так, так, куда он... Дел... А, вот он. Ну давай, давай, давай, беги, беги, беги, беги, беги, давай, Эмираль. Давай, давай, беги, я, я злой, как собак, ты же сам знаешь. Ой, ой, а, ч, а че это он остановился? Ну, второй шанс мы дали Эмиральду, поэтому вот. Мой топор хотел крови, поэтому он его и получил. Кстати, смотрите, какая красивая гора. Очень красивая, кстати. Во. Здрасте. Привет. Ну что, жестко я тебя прихреначил, да, Эмиральд? Да, я вообще на самом деле мог победить по себе, потому что я собрал почти все предметы. Но дело в том, что мне не хватило просто... Смекалки, или я не знаю чего. Ну, короче, я не нашел ключ-таки от здания. Не. А, а смотри, того, ну, ну, тебе надо было решить саму загадочку в моей будке. Но это уже мы посмотрим в, при, э, в следующих сериях, если вам понравится данная рубрика, так сказать, да? Да. Вот конечно. Че. Так что я не знаю, что Эмираль Эмер... под конец как-то запнулся, наверное, в клавишах запутался, но. всё-таки я его убил. Да. И что ж, дорогие друзья, если вы хотите еще серию, подписывайтесь на канал. Давайте наберем хотя бы, ну пожалуйста, хотя бы тысячу лайков. Ну что вы, господи, сто тысяч подписчиков не может тысячу лайков набрать? Это стыд и позор, ребят. Так что давайте наберем тысячу лайков, и тогда мы с Нейзи выпустим новую серию про маньяка. Да. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока, беги. Да. А кто не поставил лайк? С тем будет разговаривать вот этот вот обрез? Пока. И Нейзи.